Сегодня прошла информация о том, что объявлен конкурс на лучшую концепцию повторного использования Мавзолея Ленина. Конкурс объявил Союз архитекторов России. Как вы к этому относитесь? Значит, будем так говорить. Планов было много, но пусть попробуют. Они хотят получить серьезный социальный взрыв, они его получат. А вы уверены, Марк Анатольевич, сейчас общество довольно-таки прохладно уверен, и Уверен, Уверен, Уверен, потому что я так думаю, в нашей стране с ее 150-миллионным населением найдется четыреста 500 тех, которым залезли и Вот не они... была пенсионная реформа, люди, людям а вы думаете, к мавзолею придут? Столько а к уже было. придут. Я не думаю, я в этом твердо убежден. И не случайно э, Путина подзуживают все время э, закрыть к мавзолею, вы А он говорит, не, не надо, не трогайте ради Бога. Пока живы те люди, которые это помнят, лучше не трогайте. Он хитрый рыбин и понимает, чем это грозит. Ну да, это с девяностых годов уже, чтобы придать тело земле и все такое. Mm -hmm.